Практика проживания эмоций. Ее рекомендуется выполнять стоя и в движении проживать эту эмоцию. И в какой-то момент, когда будет дана инструкция перейти на следующий уровень эмоций, движение поможет вам через ваше тело легче пройти и пережить новое состояние. Сейчас вам потребуется найти какую-то ситуацию в вашей жизни, где вам ничего не хотелось делать. Полная апатия. Нет энергии ни на что, не хочется думать, не хочется вставать с кресла или с постели, хочется просто лежать и может быть забыться, отвлечься чем-то, С сериалами, играми, едой или чем-то еще. Позвольте себе погрузиться в это состояние. И делая эту практику в движении, позвольте себе сейчас сделать шаги в ту точку вашего сознания, где вы чувствуете, как эта апатия живет в вашем теле? Где она расположена? Как она ощущается? Может быть, в солнечном сплетении? Может быть, в груди? Может быть, в животе. Возможно, это какой-то плотный комочек. Небольшого размера. Или большого размера. Возможно, это что-то мягкое. Возможно, что-то шершавое. Позвольте себе обратить внимание... Как вы ощущаете апатию в самом или в самой себе? Возможно, апатия как-то движется внутри вас. Возможно, она пульсирует. Или ее энергия направлена на то, чтобы сжиматься саму себя или, наоборот, расширяться. Может быть, она холодная или горячая на ощупь, если бы вы могли ее потрогать. Возможно, у нее есть какие-то цвета, серые, белые или цветные Позвольте себе прочувствовать вашу апатию в вашем теле. И обратите внимание, как эта апатия в вас двигается. И немножко усильте ее движение. Увеличьте ее интенсивность. Если она сжимается, то позвольте себе еще ее усилить и сжимать еще сильнее. Если она расширяется, то утрируйте это движение. Просто усиливайте это состояние до момента, пока энергия в этом состоянии, энергия апатии, вдруг не исчерпает себя, и тогда создайте внутреннее намерение перейти на эмоциональный уровень выше. Задайте себе вопрос, в чем я себя обвиняю? Обвиняю в этой ситуации, которую вы вспомнили и позвольте себе сейчас насладиться этим чувством вины. И с каждым шагом позволяйте себе проживать это состояние все интенсивнее и более насыщенно. И точно так же начните определять цвет вашего чувства вины, где это состояние живет в вашем теле. Это может быть грудь, солнечное сплетение, тел или что-то еще. Почувствуйте плотность этого состояния внутри вас. И сделайте мысленный переход в ваше тело. То есть мысленно погрузитесь вниз. Как будто ваши глаза сейчас не там, где голова а там, где ваше сердце. И посмотрите из вашего тела, как вы проживаете чувство вины. И обратите внимание на движение, этой энергии в вас, куда она стремится, вверх, вниз, вовнутрь, наружу или куда-то еще. И усильте это движение, просто принимайте это состояние и следуйте за ним. И просто плавно усиливайте его в том направлении, в котором оно движется. И продолжайте передвигаться в пространстве, пока чувство вины полностью не будет прожито вами. И энергия не перейдет во что-то другое. И когда вы будете готовы перейти на следующий уровень, задайте себе вопрос, с чем я не могу примириться? И сделайте шаг вперед, переходя в это новое состояние. Прочувствуйте в полной мере это состояние жертвенности, состояние полной беспомощности и того, что вы не можете с этим справиться. И почувствуйте, где это состояние в вашем теле, как вы это чувствуете. Это какой-то комочек, это что-то плотное, это что-то мягкое. Может быть, у этого состояния есть вкус, цвет, фактура. Обратите внимание, как это состояние живет в вас, как вы его проживаете. Это состояние полной беспомощности. Куда движется эта энергия? Как она движется в вас? Отследите и идите за ней, усиливая это состояние. до полного, полного его проживания. И с каждым шагом приближайтесь к моменту полного проживания этого состояния. Чем больше вы позволите себе сейчас принять это состояние в себе, тем быстрее вы от него освободитесь, тем быстрее вы его проживете и сможете перейти дальше. И когда вы будете готовы, создайте намерение перейти на уровень выше. И спросите себя, о чем я здесь горюю. И с новым шагом перейдите в состояние горя. И позвольте себе сейчас... побыть немножечко актером, чья роль прожить это состояние. Если вы актер, вы позволяете себе прожить это состояние, потому что это часть вашей роли. И осознавая это, чувствуйте, как... Горе живет внутри вас. Где оно расположено? В вашем теле? Как оно себя чувствует? Что хочет? К чему стремится? Как двигается? И позвольте себе осознать, какой формы это состояние в вашем теле, цвета. Может быть, у этого состояния есть какой-то вес, может быть, даже возраст. И обратите внимание, как вы это состояние чувствуете в себе. Оно двигается вверх или в другую сторону, или сжимается, или как-то вибрирует, или просто лежит грузом в какой-то части вашего тела. И усильте это состояние. Просто дайте этому состоянию все ваше внимание, на которое вы сейчас способны. И тогда это состояние трансформируется во что-то другое. И по мере проживания этого состояния создайте намерение завершить проживать горе и подняться еще на одну ступень выше. И с новым шагом задайте себе вопрос «Чего я боюсь?» и шагните в состояние страха. Этот страх – это тоже часть вас. Позвольте себе им насладиться точно так же, как когда вы посещаете какие-то аттракционы или смотрите фильмы, где вы специально создаете условия, чтобы этот страх испытать ради большего удовольствия. И наша задача сейчас просто позволить этому страху побыть с нами какое-то время. Осознайте, где этот страх внутри вас живет. Осознайте его форму цвет и как он двигается внутри вас ощутите его энергию в какой части тела страх ощущается ярче всего Пойдите за этим страхом и начните его проживать и усиливать движение энергии этого состояния. И в какой-то момент вы вдруг заметите, что страх начинает исчезать, ваше внимание рассеивает страх внутри вас и создайте намерение. Прийти еще на один уровень выше. И задайте себе вопрос, чего я очень сильно хочу, что я вожделею. И сделайте шаг, переходя на уровень вожделения. Почувствуйте, где в вашем теле живет это эгоистическое желание. Как вы его ощущаете? Это уровень, где вы строите ваше желание не на уровне сердца, а основываясь на тех данных, которые подсовывает вам ваша голова, ваше эго. Но, тем не менее, эти состояния вожделения Находится где-то в вашем теле. Осознайте, где это. И как вы их чувствуете. Может быть, это где-то в груди. Может быть, в животе. Может быть, где-то еще. Как вы ощущаете это состояние? Как какой-то столб внутри вас? Или пламя? Или что-то мягкое? Или как-то еще? И точно так же, как и с другими состояниями, Позвольте себе это состояние вожделения немного усилить. И под немного, я имею в виду, усильте его до такой степени, чтобы прожить его полностью и перейти на следующий уровень вибраций. И по мере вашего движения в пространстве, Проживайте это состояние полностью, пока оно полностью себя не исчерпает и не трансформируется во что-то другое. И когда вы будете готовы, задайте себе вопрос, на кого «И за что я гневаюсь?» И создайте намерение перейти в это состояние гнева. И сделайте еще один шаг вперед. Ощутите свой гнев. Почувствуйте свою связь с этим состоянием. Ощутите, какого размера ваш гнев, в какой части тела он живет, и как вы чувствуете это состояние. Вас, возможно, будет распирать изнутри, возможно, будет пульсировать где-то. Возможно, что-то будет сжиматься. Возможно, что-то еще. Просто обращайте внимание, как гнев живет внутри вас. Если ваш гнев – это энергия, которая идет изнутри наружу и просится на свободу, то позвольте себе это состояние усилить, усилить движение этого состояния до того момента, пока гнев не трансформируется во что-то более высокое, во что-то более эмоционально подходящее, Сейчас проживите ваш гнев полностью и отпустите, освободив пространство для следующего уровня вибраций. И вместе с вопросом, круче кого я хочу быть, сделайте шаг вперед. И перейдите в это состояние, состояние гордыни. Ощутите, каково вам здесь, как вы себя чувствуете. Как реагирует ваше тело, когда вы в этом состоянии? Где состояние гордыни живет внутри вас? Как оно там живет? Какой температуры это состояние? Может быть холодное, может быть горячее, может быть какое-то еще. И позвольте себе сконцентрироваться на этом месте, где живет ваша гордыня. И позвольте себе почувствовать энергию движения этого состояния, возможно, оно будет двигаться вверх или в какую-то другую сторону, возможно, оно просто застыло и стоит на месте, куда бы оно ни двигалось и как бы оно ни двигалось, просто усильте его и после того, как вы полностью проживете это состояние, позвольте себе перейти на новый уровень, уровень смелости. Для этого задайте себе вопрос, что я готов сделать для изменения ситуации. И сделайте шаг вперед. И почувствуйте вашу смелость и решимость изменить вашу ситуацию. Или вашу жизнь полностью в ту сторону, куда вам действительно важно идти. Возможно, в голове появятся какие-то ответы на вопрос, что я готов сделать для изменения ситуации. Но нам важнее другое. Это то, как вы проживаете, это состояние внутри вас. Это то, где это состояние живет внутри вас, где живет ваша смелость, ваша решительность и отвага. Почувствуйте это. И позвольте себе сейчас быть смелым или смелой. И обратите внимание, где это состояние живет внутри вас. Как оно двигается внутри вас? Может быть, это спина, может быть, ваша грудь, может быть, живот или любая другая часть тела. Смелость — это что-то теплое или холодное. Это состояние ощущается, как что-то большое у вас или что-то маленькое, куда оно двигается, в стороны, вверх или куда-то еще. Проживите это состояние полностью. И по мере проживания этого состояния создайте намерение перейти в состояние полной нейтрали, в состояние, где вы можете принять любой выбор и любые последствия своих действий и любые цели, которые вам предстоит достичь. Здесь нет ни плохого, ни хорошего. Здесь есть просто какое-то состояние. Просто какое-то проявление вас в этом мире. И вместе с вопросом какую или чью точку зрения мне надо принять, сделайте шаг вперед. И перейдите в состояние нейтральности. Ощутите, насколько интенсивное состояние здесь. И, может быть, вы даже позвольте себе вспомнить, как это состояние отличается от апатии. В состоянии нейтрали, энергии полно, но это спокойная река, которая просто течет в потоке своей жизни, зная, куда ей двигаться. И зная свое действительно важное место в этом мире. Где вы чувствуете это состояние нейтральности? Может быть во всем теле. Может быть только в какой-то его части. Насладитесь этим состоянием и немножечко усильте его, пока полностью его не проживете в себе. И после того, как вы будете готовы, сделайте еще один шаг вперед с намерением перейти в состояние готовности. И здесь задайте себе простой вопрос, что я готов отпустить, чтобы мне стало хорошо? И вместе с этим вопросом почувствуйте, как вы стали еще одну ступеньку выше. И как еще немного вы подняли свое состояние. Почувствуйте. Где готовность живет в вас? Где живет в вас это рвение, желание уже что-то делать? Желание делать реальные действия для улучшения своей жизни. Как вы это состояние рвения проживаете? И в какой части вашего тела это состояние живет. Почувствуйте его. И проживите, усиливая его движение внутри вас. И когда вы будете готовы, создайте внутри себя намерение перейти еще на один уровень выше. Состояние действия. Состояние внутреннего искреннего принятия тех действий которые вам сейчас нужно делать. И сделайте еще один шаг вперед, переходя в состояние полной готовности начать действовать. И принятие – это уже про действие, это состояние, где вы уже делаете, где вы уже определились с выбором и той ценой, которую вам необходимо или важно заплатить за тот результат, который вы желаете. Почувствуйте, где внутри вас живет энергия действия. Как она ощущается? Это что-то легкое или тяжелое, светлое или темное. В спине, в животе или в какой-то другой части тела. Ощутите это. Ощутите движение этого состояния внутри вас и усильте его. Сильте его до полного, полного его проживания. И когда вы будете готовы, создайте намерение перейти в состояние ясного разума, в состояние тотальной эффективности, где вы видите все причинно-следственные связи так глубоко, насколько это сейчас необходимо. Вы можете погружаться в суть процессов и явлений, а можете все видеть сверху, в деталях, общей картиной, И сделайте еще один шаг, переходя в состояние ясного разума. Почувствуйте, как вы это состояние проживаете. Обратите внимание, как меняется мир вокруг, когда вы в этом состоянии. Несмотря на то, что это состояние называется разумом. Это не тот разум, к которому мы обычно привыкли, где мы много что анализируем и много думаем. Это что-то более высокое, более чистое. Состояние, где нет шаблонов. Где нет привязок, есть просто истина и намерение двигаться к ней. И также это состояние живет где-то в вашем теле. Почувствуйте, как вы проживаете это состояние. Где вы его проживаете? В какой части вас? И как эта энергия, это состояние двигается внутри вас? Насколько оно объемное и большое? Насколько интенсивное? Усильте это состояние, двигаясь за ним, усиливая движение энергии этого состояния внутри вас. Проживите это состояние полностью. И когда вы будете готовы, создайте намерение перейти Состояние безусловной любви, полного принятия этого мира и всего, что в нем творится. И со следующим шагом перейдите в это состояние и почувствуйте, как состояние безусловной любви мягко окутывает вас полностью. Почувствуйте, насколько более плотным становится контакт с вашей душой, когда вы в этом состоянии. Почувствуйте состояние потока, когда вы в нем. Обратите внимание, как меняется ваше восприятие реальности вокруг и как, возможно, по-другому вы начинаете двигаться в своем теле. И когда вы будете готовы, позвольте себе отпустить это состояние, безусловно, любви ради более высокого состояния сознания. И сделайте шаг, переходя в более возвышенное состояние, состояние тихой радости, где вы просто наслаждаетесь миром вокруг, где все прекрасно, где все потрясающе, где вы чувствуете внутреннюю благодарность всему, что происходит с вами. И вокруг вас. Это очень близко к полной гармонии. Вы максимально здесь и сейчас. Вы просто живете этим моментом. И этот момент и есть вы. Позвольте себе быть в этом состоянии. И спустя какое-то время, когда вы будете готовы перейти дальше, позвольте себе почувствовать свою постоянную, нерушимую связь с чем-то высшим. С чем-то духовным и божественным. С чем-то настолько прекрасным, что не описать никакими словами. И сделайте еще один шаг вперед, переходя в это состояние полной гармонии состояние, где вы видите, насколько все идеально и насколько все на своем месте. Здесь нет необходимости бороться, чего-то достигать или желать. Здесь просто есть вы и мир. И вы чувствуете себя единым с этим миром. Ощутите это состояние полной безмятежности, полного умиротворения, полного бытия. то если и это не предел, когда вы будете готовы перейти на более высокое состояние сознания, сделайте еще один шаг вперед и перейдите в состояние тотального просветления, полного слияния себя чем-то высшим, что есть внутри вас и вокруг вас, состояние единого потока.